всем привет доброй ночи доброе утро или что там у нас короче по многочисленным просьбам кто спрашивал у меня кто задавал вопросы как найти и чтобы разблокировать модем я нашел полностью драйвера М -м прошивку нашел Видео, а, Кто это видео сделал Можете потом зайти к нему на сайт Ну или подписаться Поставить им лайк Естественно а, Довольно неплохо Тут даже и ребенок мне кажется Сделает Вот Сам проверил Сам прошил У меня был билайновский а, Шибкова у нас Так как у нас поставили вышку Здесь Сейчас работает МТС Теле 2 хорошо, Билайн, можно сказать, далеко. До свидания ему, можно сказать, смело. Вот, сейчас не нарадуюсь. Работает у меня Теле 2, 4G, ну и скорость, естественно, лупит по полной программе. Если у меня какая-то программа есть, чтобы закачать, я ее закачиваю, и буквально она у меня... Ну или игра, или кино там скачивается там, ну, быстро. Сейчас даже вот я проверял, еще раз проверю, покажу. Вот. Тут маленько будет тормозить, а тут мне запись идет. Вот. Ну, в принципе, довольно неплохо, да? Это лучше, чем с проводным, который у нас по медяхе стоит. 19 мегабит в секунду. Ну, в принципе, он у меня с антеной, но у меня и без антенны. шлепает довольно... 11 мегабит в секунду. Вот он, у меня теле 2. Прям шикарно, честно скажу. Да, что... смело можете скачивать программу, которая сейчас... Закину Скачивайте Не стесняйтесь Распаковывайте Смотрите Внимательнее делайте Скачивайте еще раз Прошивайте но ну, если что-то Как-то где-то Непонятно Можете Написать В комментариях Я могу переписать И сам сделать Ну в принципе Одно и то же В принципе проверено ну что ж, все, давайте пока подписывайтесь, не стесняйтесь на YouTube или в Всем пока.